Блин, ты знала то, что твоего бывшего с работы уволили, машину его кто-то разбил? А еще он сломал ногу, когда от пожара в новой квартире спасался. Какой ужас! Нет, не знала. Наташа, у нас есть еще иголки? Представляешь, мне парень сказал, если я не брошу пить, мы расстанемся. Так, а ты что? Что, придется бросать. Ну вот, правильные мысли. Жалко, конечно. Все-таки три года встречаемся. Как ты делаешь в этот момент? Ну я делаю вот так вот. А я делаю вот так вот. Ой. Братан, это нормально то, что они это обсуждают? Ненавижу эту эпиляцию. Все. Особенно в да? Блин, всегда хотела побывать в клубе. Зачем? Ну, посмотреть, что там внутри. Да, Карин, там ничего интересного нет. Что? Ну, мне друзья рассказывают. Темно. Слушай, а почему, когда мы приходим к ребятам, Майя с Хастом постоянно молчат? Ну, она маникюрщица, он таксист. И чё? Ну, представляешь, как они сзади напиздились. А -а -а. Ты ничтожество! Тебя никто не любит! Ты никому не нужна! Зачем вы так? Я же вам ничего не сделала! Вы же сами попросили вас опустить! Я тебе сразу говорила, что это за человек Прощу Да я не дам тебе просто даже больше трубку с него поднять С этого оно Поплачешь, поменьше пописываешь. Милый, так хочу шубу Конечно, дорогая, сейчас организую Дорогой, я так цветов хочу Все, все, сейчас будет Жень, я так кушать хочу Да, я тоже так жрать хочу Принесешь? Девчонки, что поступаете в театрально? Да. А зачем вам театрально? Вам шоу-бизнес надо. Это супаза какая. Фадла, а? Эти статенеры совсем офигели, а? Вас выучим. Ворона и лисица. Мне кажется, мы оба хорошо кривляемся, в этой игре нет победителей. Так, ты права. И короче, без зубы медведь задрал охотника за сосами. Если бы 2020 был мужиком, это было ТОБЕВШИТЬ! Подписывай слово <мужик>. Карина в комментарии по бокам. и я подпишусь на тебя, но если ты будешь подписан на меня, до встречи!